Что будет по мнению мамы, если я куплю себе мотоцикл? Ну чё, поехали? Еб... Ебать! Я, е... блядь, остановись нахуй! Остановите, блядь! Остановите, хуйню! Нихуя себе, как дне летит. Привет, Артур, привет, чат, удачного стрима, пройди тест YouTube. Хорошо, ребят, тест проходим, можем пройти тест, он предложил. Ну давайте, чё, тогда давайте. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами я, как всегда, Каша, но перед началом теста попрошу заменить мою в некие буквы Ш на еще одну букву К. И если вы посмеялись над этим, то вы точно годитесь стримером. Если не посме... блять, <с> Разрывная... Пиздец, вот этот тест. Сразу скажу, это тест именно на стримера, а не на стримершу. Ведь на стример существуют специально отведенные места для профила... он называется. и обучение под названием Трасса. Конечно, они... я не вижу ни одной из бывших заданий Задание под номером один. Вот должны выявить лишнюю знаю, я вещь. Я предлагал раньше всех и Так, э, лишнюю вещь. <laughs> так, ну, делаем ставки. Если рассуждать логически, то э, лишнее мы идем по коридору и видим э, вот этого человека посередине Не отличается от человека, который слева, то есть номер один. Если рассуждать логически, то один из них это ебаный манекен в секонд-хенде. Значит, мы делаем хорошее такое действенное движение. Хватаем один из манекенов за горло и начинаем поднимать. Тот, кто поднимется легче всего, тот не настоящий, он лишний. А это это просто босс. Итак, правильный ответ. Конечно же, лишней вещью является надпись задание 1. Дальше идет задание 0. Номер два. Этим заданием я хочу проверить вашу творческую натуру. Итак, у нас есть фигура и одна дополнительная палочка. Вы должны будете подставить палочку так, чтобы получилась полноценная картинка. На размышление даю 15 миллилитров. Так, ну, ребят, давайте думать. Звонок другу. Можно сделать? Я, ну, точнее, я ищу его номер. Алло. Андрей, привет. А? Мне меня срочно помощь твоя нужна. Я сейчас на стриме прохожу тест на стримера. Вот, мне нужно подставить одну фигуру так, чтобы получилась полная картинка. Помоги мне, пожалуйста. Хорошо, подожди, а ты Паша, да? Нет, МП 4 который, который сдох уже канал. Вот в эфире захожу. Во, сейчас ты видишь? Иван, только ты что-то записываешь? Не понял. Я стрим веду, долбоеб. Бля, че ты такое жрешь? Хули ты ржешь, помоги! Ты ребенки, блядь, захватки медь отправишься, блядь, за такой долбоб, блядь, ты. Да там картинка, блядь, не полная, что ты пиздишь, мне? Я на балконе, я на балконе сижу дурак, блядь. Ты зачем не можешь? Ну так что делать Как куда ставить фигуру? Ну поставь, он, в центр. В центр, типа, чтобы она посередине была, да ну хорошо сейчас попробую все давай спасибо тебе солнце за помощь центр выбираем и центральный ответ разумеется нужно подставить сюда чтобы у нас появилась красивая рыбка с не менее красивым членом блять а где рыбка тут нахуй я не могу понять сука где рыбка тут я не могу ее разглядеть какого хуя Задание номер три, которое поможет определить ваше знание Твиче. Тут вы должны будете угадать человека по параметрам, которые я сейчас назову. Первое, это то, что она женщина. Второе, это то, что она стримит на Твиче. ШЛЮХА! ШЛЮХА! ШЛЮХА! ШЛЮХА! ПО-ЛЮБОМУ! И третье, то, что она всегда появляется вместе с маской. И четвертое ответ состоит из одиннадцати букв. <связывая> <связывая> так 5. Так, это 5, значит, нам еще надо где-то 6 букв откопать. Ну, 5 букв у нас есть. Правильный ответ вы можете увидеть на своем. Да, блять! Да, нахуй я угадал! Да, блять! Я его ни разу не смотрел, этот тест. Мне Ваки его сколько раз скидывал в чате. Я его не включал, блять, но я знаю, что это такое, нахуй! Я буду стрелять на Твиче. Пиздец, что у меня с колесом? Охуенно, мне пробил кто-то колесо, блядь. Понял. Сейчас будем чинить. А я могу, кстати, на ремонте ее повести, да? А, вот она на, на радиоуправлении будет. Охуенно. Это надо еще предрочиться. Машины я говорю. Машины высыл. Не понимаю. Подвезете до элитного района? Выходи из тачки, блядь, это ограбление. у кого выгонять оттуда собирается, блядь? Пиздец, он реально вам вытащить машины хотел кого-то. Сделай это, его, не его ты для напугал, он заглох, что ли, на ходу, или чё, блядь? Форсаж, сосаж! Нахуй с дороги. Я рыцарь дорог, не похуй. Качаем головой под бит. Там тоже да, не Вот, я с клюю двоих. Я сейчас сдохну, нахуй. Зайба, заеба, Изрезал ты, пальцев. <с...> <с <Local> <с... <с... <that> он, мне кажется, хуем держит эту гитару. Почему Наху нет? делаю, что... Начу правильно не запрещено. أو... О, Ребят, он хочет всосать от нас, да, в гонке? Нет. И да, блять, сосать. О, здорово, Андрей. Поздний вечер, надо сосать. Сосать, блять. Да, Сейчас, конечно, сегодня мы сосать будем. Блять, ебаная, ебаная Волга моего дела, сука! Сосать! Блять, я не тут включу передачу! Я дрифтую! Иди нахуй, с ДОРОГИ! Я выиграю эту гонку, блять! Я навалю поком! Пассажиры просто ваху с каменными ⁇ блами сидят. <сосе> Сел наверное, на обочине, с он вообще хуел. И моего него вуга пролетела в воздухе. Ебать! Мы перевернулись! Блять! Что делать? Переверни нас, блять. Переверни, да, оп оп оп оп оп оп оп оп оп оп оп опа опа опа опа нашли это иди на говно? малыша Нихуя себе Давай мы даже пуст взяли Да,я,меньдец пути там Ребята, мы как вообще выиграли гонку или нет? Ну смотри, нам настолько на были быстрые, что улетели в стратосферу и вернулись на крышу. Можно считать, мы выиграли ее уже раз пять